Ну что, всем пресс, макс риск. Давайте тогда продолжим новую тактику изучать. Я уже колоду собрал, смотрите новая колода, но персонажей пока что нельзя выпить, но постараемся будет. Когда захожу в игру, вижу хомячка, вау, новый хомячок. Это что значит? Новый персонаж? Где хомячок? Кстати, где тут удалили нового персонажа добавили? Так, так, так, вот этого, кстати, Хеллоуинский персонажа Став лайк, если ты еще его не получил. Легенд, легендарный персонаж. Доктор Харки Карты. Ну чтоб их получать, нужно что-то вроде бы нажимать на кнопочки чтобы что-то Так, учимся Мне давайте что-то выиграем. снучки третий день. Вау, уже три дня играем. Вау, орк. Наездник. Также новый персонаж гоблин ниндзя. Вау, у него будет новый гоблин ниндзя, вау, классно, посмотрим. Ну да, прежде чем посмотреть, нужно что еще выбить, мы возможно это будет вообще классно. Да, еще перед началом ролика подпишись на канал, поставь свой лайк. Это вроде бы уже 4 серия. Может, не так лишь пятая. Да, пятая, все нормально. Так, давайте еще 40 монет только все монет у нас 56 тысяч нормально новости есть вроде бы колоты, нажимаем и смотрим новые карты Эээ, блин а где эти новые карты это у меня уже будет персонажа нет нужно еще поиграть вот он нельзя танк тип танк знаете я наверно потом его возьму за этого танка он кстати очень класс как-то его не вижу я знаю что теперь ты целительница ты у нас снайпер ты, значит, на нас боен, то на случник. Для начала вы сойдете, потом уже подкреплением пойдет. Зачем пес? Не знаю. Кстати, зачем нам пес? Танк. Он танк обычный. Это прям пульдо. Да? Максимальная дистанция. Один урон. землям. Ну не знаю, зачем они нужны, но есть такая вот тактика. Для начала игра не очень сильный. Давай битва 1-1 все-таки. Я уже не хочу сдаваться. Так, время ожидания. 3 секунды. 4 секунды. 5 секунд. 6 секунд. 7 секунд. 8 секунд. 9 секунд. 10. Ровно 10. Вау, точно прям уж. Да, кар карта видно. Так, там там. Окей. Вот там Так, убирай. налево. Блин, я, кстати, тут еще ничего не заметил. Вроде бы я налево выбираю правильный вход. Так, друзья, быстро-быстро. Значит, где он находится? Ага. Я понял. ох. Где мне базу покупать тогда? Базу. Тут еще одна точка. Нужно точку, точку. еще одну добавить. Поэтому давайте наберем миссии 400 тысяч. А что будет, если вопню войдет сюда? Вот он будет собирать. А Ну-ка. Спамся. Да, отлично. Вроде бы все окей. Давай. Так, карзарму, конечно, нужно строить. Так, и первым делом тут у нас все окей. Теперь два ворота открыты. Может быть, все-таки еще что построить? Или башню нужно строить? Воевать, потом. казарм построим. Здесь прямо. Так, ну еще вторую. А, блин, нужно было здесь. Ладно, что поделать. Еще пару гоблинов. Давай, давай, давай. так ну как там все норма 200 на будет дополнительно по оси большое сок не нужно И даже спасибо большое как он застроил давай строй по быстрому строй нужно еще 200 чтоб еще один генератор горя что это что классно блин тоже не читал про это. что брать то что-то узнал о войсках, так что есть шанс так в следующем гре Следующий раз я хочу теперь построить здесь. Ну для что-то и укрепить. Так, отлично. Так, один вон можете помочь нам сюда. Вот, Давай. Так, теперь спавним, друзьям. Лечиков целители они только пока что не нужны. Воинов тоже. Так, ну что, один уже летчик может что-то сделать. Давайте посмотрим на эту данную карту. А я, наверное, сейчас пойду. Ломать их, крушить, как они там делают тактику лучше. придумывать. А, я прям, наверное, здесь в осложнил. Что значит? Атакой. Мешаем, так ты тоже можешь помочь, все-таки атаковать, набрасываться на них, так вы лечи создаете, так так, так, так. Чувак, здесь да, нам нужно помочь. все норм. Можно что-то еще построить. Например, уже 8. Войска. войска. Он что-то боится. Поэтому, друзья, мы нажимаем куча Сюда вот лагает куча войск до призывов значит когда они там хоть и отвлекаются а мы пойдем сюда вот их ага на сюда пойдем и завоюем в эту точку там уже здесь давайте сюда вот сюда там уже кто-то их убил блин ну ты уже зря поэтому пойдем с нами давай еще танк еще, допустим Чувак. Может 400 вот. а, У них арбалет есть. Да, пошлите Что значит такая? Давай, давай, давай, давай. на заметили Ладно, крушите. Блин, они, кстати, очень мощные. У уже их солдаты. Я их заметил. Окей, если есть солдаты, берем Значит, килочницу. Куча воинов. Килку. Снайперов. Так, вы четвец набрали, нет? Ладно. -а -а. Там уже все, там уже замес происходит. Это куча пессов. Давай пессов тоже брать. А, вот личок, челкие хиль, Я так думаю, откуда они могут? Оборонам. Теперь, если они нас нападут, то я им задам жару. Так. С этим можно ворона. для Разведки. знали отряд отряд отряд там нас дочница, помогать ему нужно ему помочь вот прямо эту точку захватить никому не отдавать так вы этом берете солдата больше делать больше больше, больше больше нужно казарму еще Ладно, Ладно, случайно построил не туда вот, ну ладно. Только давай. Давайте танки уже пойдут сюда вот. Очень медленно. Воины за ним пойдут. Вы сюда вот уже пора нанести. Урон. Так, а вы нападете сюда, вот. давайте, воины. Так, а там должно все быть okay. Давайте. вы любите, да? Вау, лучники тоже нужно взять, окей. Снайперы, а лучники. Надо уже в отряд что-ли брать всех. В принципе, уже можно что-то и думать. Давайте прям вот, прям уже атаковать, что ли. Блин. У меня там еще куча казар, блин. А вы что-то себе думаете? Ну, тяжело, когда... Вот да, здесь. тоже здесь. Это наша, главное, что это тактика. я прямо урушения, блин. Вы там уже все построили. Война уже происходит воюем, давайте. Ага, вон лучники. Вы сюда идете тогда. Крошите, крошитем. И крошите. Елки-лки-хелки. Нам как-то вау, я мог прям везде брать эти все вау, Отряд а, нужно блять. Отдельный отряд. Я не знал. Поэтому идем весь отряд. Сюда вот. Так, снайпер. Вы тоже идете атаковать. Вроде бы тактика рабочая, если че. Вау. Поэтому пользуйтесь казарму надо построим хоть еще одну казарму безопасности вот там строить пушки так еще один отряд хай будет сколько максимум отрядов кстати можно сделать там уже какой-то отряд уже воюет да хоть этот завод занимаюсь этим ок мы захватили точки все нормально в отряд в отряд, отряд. такой и здесь теперь понемножко скажу что ты блин занимайся а я такой а, не знаю вы. Вы там собирайте вон один танк сидит такой вот. давай тогда здесь такую что ли. пойдешь потихонечку сама говорится что уже запомнил заполнено давай еще танков заполним кстати у нас нереально купится этих вот у нас всех бонусов он прям не сдается кстати еще так, это окей что он не сдается значит сильный враг а, кстати а что максим уже казарм построена было о блин откуда я знал теперь они не знаю, чем буду заниматься, заниматься. два еще у танков. Призывать будем два еще одну казарму построим. Ага, каждому отдельно остров один, отдельно казарма. но ну, чем больше точку мы захватываем, тем мы сильнее становимся. И тем длиннее ролик. О, вау, я не ожидал. Ладно, занять больше так не дать. Длинные ролики делать. Это все вроде у всех крушим. Так а ты что, в митроискушке? Давай, возьмите. давай кусай Показаем. давай танчиков О, блин, а вы что уже все ну, вроде бы мы побеждаем у я уже все выиграл давайте сдавайтесь снайперы давайте отряд брать бомб можно прям выбрать И что? не сдается кстати еще те что-то чтобы они врубали быстрее потом это красным горит значит уже производится данный завод так а вы что помогайте чтобы все отлично события завершено один один я могу остальные не могу не знаю почему по моему игроки такие вот я наверное, не был готов. В общем, победа нам. Пишите свое мнение, сам был Макс на все мои канал в описании. Там всякие интересные штучки в описании. Ждать можно описание. 82 Вау, но персонаж еще. Это уже классно. Так вот как-то нельзя на него класнуть. Ну ладно. Ну что, давай что откроем еще на инфа. Новый сундучок, лайк пискам. Новый сундучок, золото. Так. Кримага. Кримага. Лотчик. Электрибашня. И новая карта. Легенда. Галем, блин. О, блин, это наверное Новая карта. Галем, карта получена. За него купите героическую карту. Куплю, конечно. Три дня. А тут два дня. В смысле, уже три дня играю. Нет, ну подряд, по-моему, я уже играл. Достаточно долгом. Это я уже одну, одну неделю уже в игре играю. Вау! Новый мировой рекорд. Не, новый мировый рекорд это уже год играл. Брау stars Так что так себе так. Стоп. Ладно, всем удачи, всем пока.